Дополнительный свет, наверное, нет. Доброе утро, товарищи. Верным путем идем к Первомаю. Да и с Пасхой всех поздравляю. Ната написала. Друзья, конечно, же, я вас тоже поздравляю. дополнительный свет. Всех вас поздравляю с праздниками и с 1 Мая, и с Первомайскими праздниками. Прекрасный был праздник, кто помнит. помню, в школе ходили на демонстрации, было так вообще замечательно все. А, так что, как всегда, вы выглядит потрясающе. Спасибо, Елена. Ну что, дорогие друзья, мы с вами в преддверии китайского лета, так что у нас с вами все идет хорошо. И с погодой, может быть, не так хорошо, как хотелось бы. А вот у нас с вами точно все хорошо. Так вот, да, было весело весенного. Друзья, значит, особенно новенькие. Вам, для того, чтобы вам прогноз был интересен, вам нужно обязательно сделать свою астрологическую карту. Каким это образом сделать? Вам нужно перейти по ссылке. Сейчас Лена Пирогова вам скинет эту ссылку. Что-то у меня тут такое. А, скинет ссылку а, на наш сайт npugacheva.com и а, вы зайдете в раздел «Калькулятор». Ой, так, сейчас я… Сейчас я ручку возьму красненькую и буду показывать вам. Значит, смотрите. nfugacheva.com – это наш сайт. Зайдете в раздел «Калькулятор Бадзы, В разделе «Калькулятор», «Калькулятор» вы пишете свое имя, пол – обязательно, дату рождения – обязательно. Если время не ставить, не знаете, то вот эти, на вот эти галочки тут нажимаете, на треугольнички, и ставите слово «Нет». И час, и минуту нет, не знаете. Ставите город, если знаете время, ну, в любом случае, ставьте город, где родились, и э, на кнопочку расчет. Вот у вас должна получиться вот такая карта. Самое важное, что для вас сейчас это краткая инструкция для новеньких: что вам нужно на что посмотреть? Первое это вам нужен ваш так называемый господин дня. То есть, посмотреть вот этот ероглиф в дне, для того, чтобы вы знали ну, прогноз, для какого, когда я буду читать, для знаков, чтобы вы понимали, что для вашего, не для вашего знака. Это все читается в данный момент, рассказывается. И, ну, естественно, наверное, всем интересно будет, будем каких-то земных ветвей касаться, что такое земные ветви? Это земные ветви, вот я буду говорить, если у вас земной ветви, там, года стоит то-то, да, то есть вы смотрите, вот у нас столб года, смотрим, что в земной ветви стоит. Столб месяца, столб дня, столб часа, и здесь все, в общем, по-русски написано. Вот, друзья, давайте, сделайте, э, сделайте для себя карту, пожалуйста. И мы с вами сейчас... Начнем. Так. Так. Так, сейчас секундная подготовка. Ждем всех. Ждем всех, кто делает карты, и идем. Итак, вот да, готовимся к лету все. Итак, дорогие друзья, у нас с вами, когда же, когда же наступает наш с вами долгожданный месяц? Ну, для многих долгожданный. Почему долгожданный? Потому что змея внутри змеи Бин – это солнце. Это такое укоренное солнце, это действительно уже начинается сезон огня. Сезон огня это всегда много позитива. Вообще огонь это позитив, это радость. И, конечно, и конечно, вообще месяц будет такой интересный: вот, вот эта вот водная, водяная, так сказать, змея она несет. В общем, непростой месяц. Сейчас все расскажу вам про этот месяц. Ну, в принципе, вот если там сказать, я все время даю какую-то характеристику следующему месяцу. Бывают такие не очень хорошие у нас стал бывают прям совсем откровенно плохие. Так вот, вот этот месяц у нас должен быть с вами хорошим. Вот. А, привет, я я не на грядках, присоединяюсь с удовольствием. Да, ну, я сама уже одной новой на грядках. <смех> так что спасибо всем, кто оторвался от грядок, оторвался там от приготовления шашлыков или еще чего-то. Я даже, честно говоря, не ожидала, что такое количество придет. Думала, что, думаю, наверное, люди будут в записи смотреть. Нет, спасибо. Самые наши такие а, прекрасные ученики нашли время. Спасибо. А, после вебинара пойдем на грядки, это точно. <смех> вот. Так, значит, следующее, что мы с вами... Итак, о чем начинаем говорить? С приходом мая начинается лето по китайскому календарю. Значит, вступают в силу стихи огня, про которые я говорила. В это время начинает согревать солнце, природа вокруг расцветает, вселяет в людей надежду и оптимизм. Друзья, особенно кто новенький. Вы сейчас, вот, наверное, слушайте и думаете, про какое лето говорят, Господи, у нас вот снег еще только ушел, да? Смотрите, дело все в том, что мы с вами учимся читать и делать, ну, во-первых, читать свои астрологические карты, мы учимся делать прогнозы. И для прогнозов нам с вами нужно уметь понимать и читать китайскую астрологию именно таким образом, каким ее выда выдает их календарь. Да? То есть мы понимаем, что из-за того, что в, Кита в китайском календаре сейчас лето, это не значит, что у нас во всех регионах наступает лето. Это вообще абсолютно ничего не значит. Просто нам для прочтения, для понимания своей в первую очередь астрологической карты нужен вот, есть такой важный момент, да, э как понимание сезона. То есть, вот сезоны у китайского календаря традиционного все-таки это две разных цивилизации, которые развивались. Западные цивилизации и восточная, да, вообще как будто в разный, на разных планетах. И а, их а, календарь, он, он, кстати говоря, намного больше астрологически, астрономически привязан, но он не совпадает с нашим григорианским, и поэтому. Здесь скорее, ну, скорее как факт мы принимаем, что у них уже началось, началось лето, а не как, и закончилась весна, да, а не как, там, знаете, какой-то призыв к действию относительно наших, относительно наших природных условий. Но, итак, все равно китайское, э, китайское лето, все равно приятно, слово лето нам все равно приятно, так что э, в это время начинает согревать солнце, как я уже сказала, э, энтузиазм, безмятежность, надежда, бодрость, радость и вдохновение. Вот преобладающие эмоции сезона. Люди будут чувствовать себя энергичными, готовыми к сотрудничеству и новому витку в своей жизни. Все, все эти э, качества нам приносят. Приносит огонь. Вместе с этим захочется измени, изменений, поэтому необходимо перестраиваться, потихоньку менять свои реакции на происходящее, вносить свой рацион больше свежих овощей и зелени, осуществлять ранее задуманные проекты и мечтать о будущем. Так, сейчас отключу, чтобы мне тут не мешало. Это гармоничный период для укрепления позиций в бизнесе, для налаживания партнерских отношений, создания романтических связей и укрепления здоровья. Но все свои дела необходимо начинать в правильное время, чтобы не разочароваться, а получить великолепные результаты и тем самым мотивировать себя на дальнейшие действия. Как обычно, сначала я вам перечисляю не самые хорошие дни, вы их можете записать, Можете сделать скриншот, можете сфотографировать на телефон, чтобы они у вас остались. Можете просто потом заходить в течение месяца. Мы все это оформим в виде статей на нашем сайте, на главной странице все это будет и пересматривать. Я, честно вам скажу: естественно, я же наизусть не запоминаю, я в течение месяца все время пересматриваю, как только какие-то дела сама свои же статьи загля... подглядываю, какие там дни приходят. Итак. Конечно, эти дни по а, классическому выбору дат и эти дни для, ну, знаете, как это называется, средним среднем по больницам. Если вы знаете индивидуальный выбор дат, то мы всегда пользуемся лучше индивидуальным. Почему? Потому что день может быть сам по себе не очень хороший, но а, для, для какого-то человека он может быть прекрасным. Он может быть каким-то суперденежным, он может быть с какими-то полезными божествами какими-то благородными очень его поддерживающий поэтому конечно когда мы берем что-то такое глобальное большое какие-то сделки покупки квартир свадьбы здесь конечно лучше индивидуально все-таки посмотреть но у нас Глобальное бывает не часто, а вот что-то менее глобальное, что-то, но тоже значимое бывает все-таки постоянно. Поэтому рекомендую вам пользоваться этими числами. Итак, 11-15, 23-27 мая, 4 июня дни подходящие для начала любых дел и выяснения отношений. То есть это дни по общим датам плохие. Но некоторые дни еще наслаиваются на другие плохие какие-то прогнозы сейчас про все расскажу да дальше 16 18 30 мая дни неподходящие для начала поездок подачи документов в какие-то органы могут вернуться с ошибками или потеряться 7 19 и 31 мая день неподходящий для посещения врача и для свиданий 8 20 мая и 1 июня день неподходящий для подписания документов и начала дела имеющий любой срок реализации хоть короткий хоть длинный и у нас с вами начинается в мае месяце период ретроградного меркурия с 30 мая по 23 июня не следует начинать новые дела но очень благоприятно заканчивать старые какие-то зависшие дела собраться с мыслями и навести порядок значит друзья про ретроградный меркурий его настолько сильно распиарили, что я вот человек даже который в общем телевизор не смотрит, один раз наткнулась поздно вечером по первому каналу что-то там не помню как передача называется там Гордон там еще Сапчак о чем-то там они все время актуальном разговаривают и целую передачу посвятили ретроградному Меркурию, насколько он работает или не работает. Ну, конечно, вы знаете, телевидение вообще настолько, мне уже кажется, распиарило астрологию, что сейчас даже люди, которые не занимаются астрологией, никогда не занимались астрологией, они все уже в этой астрологии, во всяком случае. Очень часто, например, там, когда я прихожу к врачам, очень часто, ну, спрашивают, естественно, где ты работаешь, да, потому что, ну, там, я не знаю, там, глаза проверяют или там может быть спина болит потому что нужно понимать какие нагрузки у человека да? и когда я говорю что я работаю астрологом вы знаете у многих врачей просто неподдельный интерес и они начинают рассказывать про какой-то про свой какой-то опыт или что у них коллеги занимаются какой-нибудь астромедициной или что например там вот последний раз мне врач-психотерапевт рассказывал читали ли вы книгу иксин и психотерапия нет я такую книгу не читала но я про то что а, сейчас в астрологии занимается такое ощущение что все занимаются так вот ретроградный меркурий что это такое друзья вообще ничего страшного он приходит к нам такое ощущение что он через месяц у нас бывает он приходит три раза в год достаточно длительный, длительный срок его пребывания все на чем он отражается вот в первую очередь на что на чем он отражается это на том что если вы покупаете какую-то очень большую технику и считается что она сборит ну я не я не могу это объяснить с точки зрения какого-то материального да? я не знаю как это работает но проверено тысячи раз это действительно так и я помню что у меня дочь первую машину покупала и зацепила ретроградный сколько ей не говорила но уже уже нужно было и уже Господи, она потом с этой машиной, она уже не знала, как с ней расстаться, потому что все время что-то с ней приключалось, с этой машиной. Ретроградный Меркурий ⁇ это ну, действительно вот в этом плане очень сильно работающий э, в негатив. То есть, если вдруг какой-то компьютер решили купить, ну, какую-то сложную бытовую технику, ну вот, понятно, что если вы какой-нибудь, я не знаю, там электро там, зубную щетку купили может ничего не случится а вот если что какой там телевизор за 200 тысяч то ну, вот, надо подумать татьяна пишет у нас в сочи сакура цветет около моря красота ой татьяна вот прям только утром стало и мужу сказала что господи как хочу в сочи хотя два раза была за последний месяц и и прям ну, по два дня и вообще ни разу не отдохнула, как-то все время все бегом, и вот все время все время хочется куда-нибудь поехать. Так вот, друзья, ретроградный Меркурий. Кому интересна эта тема? Вы заходите на наш сайт n в разделе статьи и в статьях вы э, просто набираете через поисковик статью про ретроградный Меркурий. Набирается ретроградный Меркурий, и он вам выскочит, выскочит, и вы все про него прочитаете, что нужно делать, что не нужно делать. Но просто, как я еще раз повторюсь, очень распиаренная тема, очень какая-то она такая выигрышная, выгодная. И поэтому многие, понимаете, из-за того, что это на слуху, много делают каких-то каких статей, каких-то эфиров собственно говоря ничего такого за знаете за чтобы вообще попереживать надо было вот лунное затмение на это бы я обратила друзья внимание 26 мая будет в этот день не рекомендуется начинать начинать новые важные дела отправляться в путешествие вот это важный момент дни истинной потери 15 мая вот эти дни я тоже не люблю потерь или дни истинных потерь мы публикуем их всегда в соцсетях если кто-то не подписан на наши соцсети с нашего же сайта можно подписаться на любую соцсеть можно подписаться на контакт э, на Инстаграм, где все это публикуется на фейсбук и можно подписаться собственно говоря на youtube канал это вообще святое потому что мы готовим очень интересные видео и, и, и я пытаюсь как-то регулярно и не только я но и все преподаватели нашей школы делать и видео такие обучающие легкие с, с какими-то интересными рассказами и вот последний раз читала так много хороших положительных отзывов насколько интересны вот эти обучающие видео так что все это на нашем youtube канале все это с нашего сайта можно зайти там все будут ссылочки где куда подписаться так вот дни истинных потерь мы обязательно публикуем в соцсетях чтобы вы их знали не люблю очень действительно плохой день вот на что стоит обратить внимание так на дни потерь или истинных потерь 15 мая прям выделите вот эти пару дней в календаре вот вот что надо запомнить то надо запомнить в такие дни никакие начатые дела не принесут успеха что все что вы сделаете в день истинных потерь будет пустой тратой времени и сил. Понятно, что я не призываю вас лечь на диван и ничего не делать. Мы живем с вами в каком-то нормальном режиме. Ходим на работу или копаемся в огороде, или, или гуляем, или общаемся с друзьями. Все как всегда. Просто здесь идет речь о том, что что-то глобальное. Понимаете, Первый камень, фундамент будущего дома мы не начинаем да, там, делать в эти дни. Не идем там в автосалон покупать себе дороженную машину прям в этот день, да. То есть вот на это стоит обратить внимание. Здравствуйте, все процветайте, Жанна. Спасибо и вам тоже. Дом купить тоже нельзя. Вот э, как раз я как раз про это говорила. А, смотрите, если вы его купили, начали у вас начался процесс а, заранее, то еще может быть. Ну и то я бы не делала подписание прям 15 числа. Сейчас все нормально, абсолютно относятся. Я вот уже, знаете, несколько лет этим пользуюсь. Если я вижу, что плохая дата, неважно, что я покупаю. Я на глазу прихожу и говорю, слушайте, говорю, вы знаете, я не буду в этот день подписывать договор. Это астрологический день плохой, давайте мы с вами подпишем его там. Не 15, а 16 мая, грубо говоря. еще лучше вот посмотреть хорошие дни. Вот, например, смотрите. 17 мая, да? 5 17 29 мая начинайте только положительные дела потому что энергия этого дня умножится все чем вы будете заниматься то есть начали дом покупатели строить 17 мая а не 15 и все у вас просто поперло да почему потому что энергии начали приумножаться у вас идут деньги у вас идут деньги не только на этот дом да ну еще может быть еще на Три каких-нибудь там приусадебных домика еще построить рядом, да? И там, или еще какой-то дом построить. То есть у вас все это начинает приумножаться. 9, 21 мая, 2 июня. Дни хороши для начала проектов. Если подготовка к началу важных дел закончена, то смело можете запускать их в этот день. Можете просто поболтать с друзьями. Энергии этого дня не оставят уяснить энергии этого дня оставят много положительных эмоций от этой встречи 10 22 мая и 3 июня прекрасный день для уборки можно избавиться от всего ненужного чтобы не тащить за собой следующий ну, не новый год, следующий период так скажем значит смотрите друзья понятно что мы с вами убираемся не три раза в месяц да а как бы почаще скорее всего. Вот. но для чего эти дни эти дни для энергетических уборок да, которые там вот это не значит что может быть вы там прям полезли все перетрясать и весь дом перемывать но это значит что вот в эти даты можно например э, ну, я не знаю хотя бы своей спальне пройти пыль протереть да? то есть убрать это больше на каком-то ментальном уровне да здесь вопрос стоит то есть убрать Убрать что-то, что будет энергетически, энергетически плохую какой то и из вашего поля убрать плохую энергетику. Вот как-то так. Так, сейчас еще дополнительно свет включу, чуть-чуть мне самой не нравится, кажется, что темно. <связываю> О, вот теперь светло, да. А, так, а в поездку, где не сильную потерь можно или лучше отложить? А, смотрите, ну, смотря для чего вы едете, да. А, одно дело, если вы едете там, типа, ну, на пляже полежать, может ничего, Бога ради, да. Ну, и то надо посмотреть, чтобы не а, быть повнимательной, да, чтобы не потерялся багаж, чтобы вот какая такая история не произошла если вы извините едете в этот момент куда-нибудь на пмж или вы едете встречаться со своим будущим супругом то лучше этот день перенести то есть если что-то важное должно произойти то лучше перенести так что у нас еще?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 14 26 мая день для любителей планировать свою жизнь может быть делать какие-то энергетические практики то есть очень будет благоприятно именно в эти дни 16 28 мая благоприятно заниматься тоже духовными практиками совершать обряды закладывать фундамент не стоит заниматься опасными видами спорта вот кстати вспомните про дом да надо ли его покупать 15-го? Лучше 16-го. Не стоит заниматься опасными видами спорта, так как есть вероятность травм. Вообще столб инской воды, инской воды вот на змее квайсы, да, очень имеет несколько символических образов самый такой майский образ это образ прекрасного летнего дня в который солнышко ушло за облаками но э, стоп внесет в себе какие-то еще и тоже определенные сюрпризы скажем так да? например ничего не сейчас естественно это образно все, да? ничего не предвещает не насти вы выходите из дома в новом платье у вас чудесное настроение куча планов вот ни с того ни с сего набегает тучка, и вы попадаете под майский дождик. Он короткий, даже приятный, но платье да мокло, и некоторые прическа тоже. Макияж раскололся, так что, возможно, какие-то планы ваши и не исполнятся. Вот именно таким образом энергии мая и будут работать. То есть энергия мая это вода и огонь. И какая бы красивая картинка у вас ни вырисовывалась, все равно энергии несут конфликт в месяце, Не сильный и не серьезный. Но, он, но нужно понимать, что все равно не все из того, что вы запланировали, запланировали может пойти вот тем путем, который, который бы вы хотели, да, который вы наметили. Но не сдавайтесь. Змея для иньской воды – это благородный человек. Поэтому в целом месяц способствует выполнению задуманного. Просто скорректируйте свои планы и имейте запасной вариант, <laughs> если у вас вдруг что-то пошло не так. Да? То есть, как в нашем примере, не забывайте положить зонтик в сумочку. И вот как бы в переносном смысле слова в том числе. Бык года. Все, кто занимается астрологией, понимают, что они двоюродные братья, сестры со змеей, да, то есть они относятся к одному треугольнику огня. Я вот считаю, кто в сезоне, это родные, ну, два огня, две воды там, да, ну, пусть даже третий земляной знак все равно, как бы все равно все, все из одной семьи. А вот когда они в треугольнике встречаются, у них есть внутренняя энергетика одинаковая, но и сети как бы разные. Это вот как двоюродные братья и сестры. Так вот, бык со змеей, они у нас находятся в одной компании треугольника металла. То есть это двоюродный, как я говорю, брат с сестрой. И даже в отсутствии самого петуха, а петух это как бы стержень, который их соединяет, но вот это как если бы бык жил в одной стране, а змея в другой они бы не общались а петух это вот такой очень хороший брат который их постоянно собирает и через них они все дружат и все чувствуют себя одной семьей но вот этого петуха нет возможно он есть в вашей карте но его нет в дате да. но их все равно будет тянуть друг друга, они все равно знают что они родственники что они могут друг к другу обратиться да? то есть значит вместе с огнем змеи в обществе будет появляться. Так, угу. а, ох, вот это важный момент, кстати, был. Друзья, извините. Извините, мне одну минуту надо, потому что я поняла, что это. Звонок из магазина, сейчас я... Фу. там подождать не смогут. Все, я поняла. Извините. Да, да, здравствуйте. Я сейчас говорить не могу на а, занятиях. Там срочно, да, я так поняла, да? Да, да, все, сейчас все переведу. Да, все, спасибо. Друзья, извините, не запланированная остановка, но ох, дела домашние, так сказать, не не подумала, что может накладка вот это образоваться. Сейчас, извините, секунду, еще, еще одну секунду и вернемся. К сожалению, к сожалению, так бывает. Прошу прощения, прям очень прошу прощения, но. Спасибо, извините, бога ради. У меня в году змея. Они будут сливаться весь год с быком нет. Если у вас нет петуха где-то в карте, который бы их э, соединял, ну, либо ждите осени, когда придет петух, тогда они сольются. Без петуха они не сливаются. Без петуха они не сливаются. Но мы, в принципе, говорим с вами о том, что год и месяц двоюродные братья, которые, наконец, где-то все-таки встретились на одной территории. Да? То есть у нас с вами помимо огненных вот этих самых энергий, про которые мы с вами говорили, огонь вот этой радости, и вся, вся вот эта вот прыть, которая нас ожидает, да, у нас еще будут проявляться, конечно, и э, черты металла. То есть будет, будут, то есть в обществе будут проявляться структурированные, упорядоченные действия, направленные на улучшение финансового состояния и получение необходимых для этого знаний. Майя ожидается достаточно перспективным периодом в плане карьеры, бизнеса и для налаживания, очень хорошая для налаживания партнерских отношений, так как бык будет действовать с упором на свою металлическую составляющую и усиленно проявлять такие качества, как целеустремленность, настойчивость и достижение цели. Также в этот период хорошо делать вложения в недвижимость а, и различные инвестиционные проекты. Не всем, дальше буду по знакам говорить, но вот какая-то такая общая тенденция есть. Многие дела и поступки совершенные в это время способны изменить жизнь, карьеру и стать поворотным моментом. Это время нужно использовать для поиска вдохновения, исполнения мечты. У вас все получится, если вы сделаете первый шаг своей мечте. Змея поможет ускорить э, и не отступать назад, но все равно главное помните, что у вас должен быть запасной парашют, да? Как, как в сумочке должен лежать зонтик, как в нашем примере, да? Вы можете развивать свое любимое хобби, найти совершенно новый интерес в жизни, то есть прям Май поддерживает это все. Вы можете начать обучение новой профессии или записаться на марафон по йоге, ну на любой вообще любой марафон за какой хотите. Любое начинание этим Маем будет достаточно перспективным и в дальнейшем поможет зарабатыванию денег. Перемены обязательно станут источником вдохновения и толкнут вас на новые свершения. Май 2021 года представит нам всем массу возможностей для изменения своей жизни. Ну и не стоит забывать и про аспект здоровья. Летом у нас традиционно под угрозой сердце, кровеносная система. Старайтесь не перегружаться, не нервничать и не распределять нагрузку равномерно. Лето – это время, когда янская энергия на пике своей активности, а, в то время, когда энергия инь, энергия инь у нас традиционно в воде, да, она, естественно, минимальна. Но совсем скоро распределение силы инь и ян поменяется, и наша задача на лето, во-первых, докопить в своем организме побольше янской энергии, а во-вторых, сохранить и удержать иньскую энергию. Тогда баланс стихий будет гармоничен и здоровье сохранено. Для этого в течение всего летнего сезона с мая по июль необходимо, ну, я имею в виду сезона э, по китайскому, естественно, календарю, э, э, необходимо что делать? <связать> Больше бывать на свежем воздухе, но избегать попадания под открытые солнечные лучи. И сквозняки тоже, конечно, плохие. Чаще купаться в прохладной воде, контролировать время купания и избегать переохлаждения, контролировать распределение физическую нагрузку, чтобы не вызывать переутомления, стараться больше отдыхать, по возможности спать днем. Позже, позже ложиться спать и раньше вставать. Желательно, ну, это, кстати, вот китайские советы, у нас, конечно, наоборот, типа, раньше ложиться и раньше вставать, но... Ну смотрите желательно отказаться от посещений бани сауны потому что они еще больше поддерживают энергию э, перегрева перегревания до да? добавить в свой ежедневный рацион продукты с горьким вкусом зелень овощи стараться не переусердствовать э, в ораторском искусстве лето это то время когда верно высказывание молчание золото не расскажешь э, если не будешь раздражаться, не будете высказывать свой гнев, не выплескивать негатив, то вам будет плюсик в корму. Из своего рациона желательно исключить жирную пищу, сильно горячая, жареная, копченая и быть аккуратнее с алкоголем. А горячие супы э, ну я не знаю я люблю супы конечно поэтому для меня для меня все равно убрать из рациона горячий суп невозможно ну в жаркий день может действительно не очень хочется а вот прохладный суп мой любимый суп свекольник делюсь с вами рецептом прекрасный если вы его не ни, ни разу не делали не ели то попробуйте просто потрясающий литовский свекольник когда бываю в литве все время просто каждый день только его ем <с healthcare> для приготовления там все очень просто берем свеклу картошку молодые огурчики два вареных яйца всевозможная зелень петрушка укроп зеленый лук листья салата чеснок ботва свеклы И с ботвой я правда сама не пробовала не знаю но по рецепту вроде как должна быть и специи побольше, он такой острый должен быть. Перец, там, хрен, горчица, все туда. Вот, все, свекольный отвар процедили, добавили все нарезанные продукты через терочку, желательно свекольный отвар, посолили, поперчили, добавили, добавили по вкусу остальные специи, добавили сметаны. Ну, короче, что-то похоже на нашу русскую окроску. Ну, просто потрясающе, так что попробуйте. Да, мне захотелось приготовить такой супчик. Ника, я, честно говоря, сама думаю, что я уже не дождусь никакого лета, что надо будет на майских праздниках обязательно его приготовить, потому что я вам рассказываю, я самой просто хочется хочется пойти на кухню и его сделать. Нет, огурцы не надо, конечно, варить. Огурцы, ну, ну это вот типа нашей окрошки, да? Получается, как наша окрошка, только мы ее там кто на квас, кто на кефир, да? А здесь из отвара свеклы. Из отвара свеклы, ой, сейчас я э, вернусь к этому супчику. Из отвара свеклы, то есть такое почти вегетарианское блюдо, я не знаю, там сметана относится, не относится, да. Вот, и туда вот много всей зелени но ну, в основном, конечно, там свекла и картофель, то есть там такой вот он. Прям, окрошка-окрошка ну, получается. Из того, что в, в него еще много специй он такой обязательно острый выходит и он такой остренький холодный ой ну просто просто прелесть да вот так ну что идем дальше конечно можете свеклу почистить потому что если ее в кожуре варить она там будет очень много в ней в ней будет очень много вот мусора, потом эту воду не захочешь суп. А, у белорусов есть аналогичный холодник. А может быть, вот, к сожалению, я вот с холодником я не знакома. Да. Итак, идем дальше. А, у всех, у которых в карте базы присутствует земляная ветвь свиньи. Внимание! Месяц змеи будет как бы личным разрушителем. Ну, личным разрушителем будет, если у вас свинья стоит погоду А так, конечно, для свиньи это просто сталкивающий, сталкивающийся вет, и, и э, какие-то перемены будут. Вопрос, где будут? Вот сейчас посмотрите: если у вас свинья в карте, если у вас стоит свинья в годовом столпе, то изменения коснутся внешнего окружения, возможно, здоровья. Также будет предель, будьте предельно внимательны, подписывайте э, любые документы, проверяйте правильное составление договоров, читайте мелкий шрифт, в противном случае могут быть денежные потери. Если в месяце, то с родителями или друзьями будут перемены, э, возможно со старшими братьями и сестрами. В дне, э, то это все, что связано с домом, э, с вашим домом или с браком с вашим. Части это с детьми или с карьерой, или с подчиненными, которые как бы вот, ну, ниже вас по званию, по возрасту. Значит, самого разрушителя не стоит бояться, ведь если у вас присутствует застой в какой-то сфере жизни, выраженной вот, вот именно в той сфере, где у вас стоит свинья, то приш, пришедший месяц может стать прорывом. Но если, например, вы не можете как-то встретить мужчину своей мечты. Вот как-то у вас там эта свинья стоит в супружеском доме, да еще если она там э, в каком-нибудь слиянии, то как раз то, что приходит и шевелит энергией, может очень хорошо раскачать и, например, вы можете своего принца встретить. То есть столкновение не всегда бывают плохими. А, но, но, если свинья это какой-нибудь ваш супер полезный бог, Полезный бог, свинья будет, если вам полезен Рен. Вот. В этом жизненном аспекте, конечно, нам тогда жалко будет ее терять. Да? То есть, ну ненадолго, в любом случае, она потеряется на месяц. Да? Вот. Значит, итак, если у вас свинья вам полезна, то, вот, к сожалению, в этом жизненном аспекте, где она стоит? В этих эта свинья? в доме супружеском на работе в карьере или по здоровью в годовом столбе да вот у вас все хорошо прям эта свинья хорошо вписалась в карту вот и конечно змея может внести какой-то раздор ой змея да змея которая пришла и стукнула свинью поэтому по по возможности не провоцируйте конфликты чтобы потом не пожалеть об этом особенно актуально если вы родились вот теперь обратите внимание в год или день вот таких свинок то есть если у вас огненная звенья, свинья или земляная свинья то еще больше на это нужно обратить внимание вам лучше спокойно переждать этот месяц не начинать новых дел не инвестировать не принимать серьезных решений не экспериментировать с карьеры и выпускать пар лучше э, проведите май в своем привычном ритме Отмечать в своем обязательно отметьте в своем ежедневнике 15-27 мая. Эти дни сами по себе несу, несут конфликтную энергию. Старайтесь не усугубить ее проявление в повседневной жизни. Энергия змеи это энергия активности и движения. Да? Змея мы знаем, это путешествующая лошадь. Ускорение событий, которые в апреле получат свою порцию торможения, получили, то есть в апреле у нас. Земная ветвь могла тормозить, то здесь дракон, ну, земля всегда тормозит, да? То здесь, с приходом путешествующей лошади, у нас все, конечно, понесется. Все эти дела могут понестись быстренько вперед. Особенно тягу к передвижению почувствуют люди, рожденные в день кролика, свиньи или козы. Я, как человек, рожденный в день кролика, уже хочу куда-нибудь уехать, хотя еще месяц не начался. Уехать захочется всем. Кому-то на дачу, кому-то поближе к солнышку, тем более, э, вот эти длинные наши выходные майские праздники, конечно, этому способствуют. Но, внимание, тем, у кого в карте бадзы уже есть, или приходит от такта тигр и обезьяна. То есть, у вас уже есть в карте, или, например, у вас есть там тигр, пришла обезьяна по такту. Это все будет вместе у вас собираться во что в огненное наказание. То есть если у вас в карте есть тигр, обезьяна, и пришла змея, то будет огненное наказание. А, и радоваться, конечно, можно и выходным, и путешествию, просто общению. Всему можно радоваться дальше с этим наказанием, но не спеша. Что это за наказание? Это три бешеных лошади которые несутся в разные стороны. И считается, что эти лошади на своем скаку могут, в общем, естественно, много бед натворить. Да? Надо быть предельно внимательным и приложить максимум усилий, чтобы избежать неприятностей. Целый месяц вам необходимо проявлять осторожность, особенно быть крайне аккуратным на транспорте. Пристегивайте ремни безопасности, не садитесь за руль. В эмоциональном возбуждении избегайте необдуманных действий в стрессовых ситуаций будьте бдительны и внимательны весь май берегите себя совет один если у вас собралось огненное наказание не спешите вот просто себе напишите и пусть каждый день на телефон приходит, приходит вот это вот сообщение там в календарь можно записать и повторять его месяц каждый день не спешите можете три раза в день Дни, которые увеличивают риск попадания, податься собственным эмоциям и как результат получить неприятности, это дни все тех же земных ветвей, змеи, обезьяны и тигра. Вы сейчас можете сделать скриншот или фотографию, или потом, или переписать, или потом зайти к нам на сайт и в разделе, в разделе статьи все это там потихоньку переписать. Вот сейчас пока, пока я еще говорю, можете переписывать, да. Не забывайте, что в каждом дне есть еще и час соответствующий этим земным ветвям. Ну тигр, ладно, еще ночью мы обычно спим в это время. А вот змея это уже такая утренняя история, да, когда мы с вами куда-то можем и ехать. Ну обезьяна дневная, так что вот смотрите. Если в карте три змеи плюс одна змея в текущем месяце приходит, вообще карта очень сильно перегретая будет, очень сильно. Если у вас еще и свинья где-нибудь пробегает, то свинья, конечно, не выживет у вас в, этот, в этом случае. Карта сильно перегретая и, но надо смотреть, возможно, что если у вас там столько змей, у вас какая-нибудь спецструктура и если у вас спецструктура и эти змеи для вас э, будут Хороший ник спецструктура. Чего больше, то и хорошее Ну, это я очень так грубо, конечно, говорю, но все равно. Чего много, то и хорошо. Тогда для вас все хорошо, то есть у вас много этой энергии, и к вам приходит еще эта энергия, для вас только лучше становится. Итак, еще один интересный образ мая на да, 2021 года это когда Солнце и Луна показываются на небосводе отдельно. Инская вода ⁇ это самый женский элемент, он представляет Луну, а змея, внутри которого скрывается бин, инский огонь, это Солнце. Честно говоря, это, конечно, нередкое явление, давно уже изучен астрономический, но будоражит наше сознание. Это картинка, когда сходится вместе и и Я, день и ночь, темная и светлая, мужчина и женщина. Поэтому, несмотря на то, что змея не такая романтическая земная вещь, в мае можно и нужно э, ходить на свидания, больше общаться, развивать существующие отношения, заводить новые знакомство. И в связи с этим предлагаю воспользоваться в мае талисманом с изображением тайцы, всем знакомого знака. Это символ инь-ян, да? это символ баланса мира, символ баланса гармонии. Главное свойство этого талисмана – установление баланса между светом и тьмой, луной и солнцем, мужским и женским началом. Равновесие Иньян в доме, а также защита от невзгод, чужеродного воздействия и прочего негатива, который приходит из внешнего мира. А также будет служить отличным напоминанием о том, что летом мы должны накапливать янь и сохранять инь. Друзья, вообще любые талисманы, они э, в нашем э, в, они есть в нашем магазине, в нашем фэн-шуй-магазине. И я напоминаю, что у нас осталось последние два дня распродажи. Сейчас мне, кстати, ссылочку, сейчас я вам ссылочку даже подкинула. Остались последние два дня распродажи. И у нас в нашем фэн-шуй скидки до 70 процентов. Музыка ветва, ветра нет, э, есть, которая нейтрализует негативную ци, которую мы отпугиваем, отпугиваем всех злых духов, То есть все время она у меня В нашем фэншуй в магазине все-все расписано. Я сейчас не буду останавливаться на этом красный кристалл очень многие любят им пользоваться поможет привлечь любовь в вашу жизнь слон и носорог один из самых эффективных и берегов для дома статуэтка быка вот быка самый хит сезона у нас хит года да? сейчас я вам ссылочку еще скину Вот нашла ссылочку так что переходите в наш фэн-шуй-магазин, посмотрите распродажу, посмотрите символы, и вам вполне возможно будет что-то очень даже интересно. После... Мы рассылали письма, что у нас сейчас идет распродажа, так что вы успеете, успеете еще перейти и купить себе что-нибудь приятное, какой-нибудь оберег или э, символ. Если купите символ, кстати, быка, то давайте так сделаю бонус для тех кто купил сегодня у нас к быку был мастер-класс где я рассказывала, как его правильно поставить он был платный но если кто-то купит сейчас этого быка, то вы пожалуйста напишите нам письмо на почту на нашу вот в ответ на это письмо и мы вам его подарим мы вам его подарим, этот мастер-класс «Куда и как поставить, чтобы бык приносил вам счастье в этом году». Так что, если кто-то будет покупать быков, то пишите, что Наталья Пугачева 1 мая дала такой бонус. и Просто у нас за быков как бы отвечает один менеджер, а за письма и у нас другой менеджер отвечает. Поэтому обязательно пишите, что вы человек, который 1 мая заказал у этого быка, и что Наталья Пугачева пообещала дать вот этот мастер класс куда и как его поставить, чтобы он принес счастье на весь год. Он вам бесплатно этот мастер-класс достанется, а был дорогой, кстати, так что можете по распродажу купить что-то себе купить еще получить этот мастер-класс. Но если вы быка берете, ну только быка, ну да, если вам вы если вы быка не берете, то вам смысла в этом мастер-классе нет, потому что там только рассказывается просто то, быка, то есть куда, как посчитать квартиру, куда поставить какой день, как выбрать дату. То есть, ну, если вы покупаете кристалл, вам зачем пробкат? -то? Вот. Только к быку будет, да. А все остальное у вас скидка. Если быка покупаете, тогда еще этот мастер-класс вам докинем. А если там что-то из скидок, просто воспользуйтесь хорошей скидкой. Так что, друзья, переходите по ссылке, которую я вам сбросила сейчас в чате и заказывайте в нашем интернет-магазине очень будем рады если вам понравится любой талисман там есть описание любого талисмана. и всегда вы можете если у вас есть какие-то вопросы вы всегда можете написать нам на почту переспросите я подскажу какой талисман для чего и как его применить хорошо Итак, если в карте присутствует аналогичный месяцу столб, то есть у вас прям в карте еще есть вот такой же столб, то вероятность э, значительных в жизни событий весьма большая. Проверьте ту сферу жизни людей, которые, к которым этот столб относится. То есть он может относиться к родителям, к детям, да, к супругу. Дальше. Люди, рожденные в день, в год или день собаки, Обратите внимание, смотрите свои карты, станут невероятно привлекательными для противоположного пола. К ним приходит красный феникс. Есть вероятность завязать новые романтические отношения или оживить уже существующие. Тех, у кого в любом столпе карты присутствует земная ветвь обезьяны, также могут ждать изменений, но более мягкие благоприятность которых зависит от полезности результатирующего элемента. Напоминаю, что змея вступает во взаимоотношения с обезьяной и образуется новый элемент воды. И если вода вам полезна, то вас ожидают приятные изменения в той сфере, за которую вода у вас отвечает если ваш столб личности тоже обратите внимание ву на обезьяне то вероятность новых отношений дружеских романтических деловых рабочих многократно увеличивается для тех у кого в карте базы в открытых небесных словах есть янская земля будет весьма актуальным тема той сферы жизни за которые отвечает огонь если в вашей жизни есть земные ветви Петуха и быка или хотя бы одного петуха, то майская змея достроит полную комбинацию до треугольника металла и в вашей жизни увеличится количество контактов в той области, которая у вас выражена металлом. А какая область выражена металлом? Сейчас для новичков будет табличка, так что если вы вдруг потеряли, сейчас будет табличка. А, Но ну вот насколько полезны и знаковые они для вас будут, зависит от того, насколько вам полезна эта стихия А тем, кто родился в июне, в месяц лошади, в мае самое подходящее время для того, чтобы посетить доктора, ведь для них земная ведь змеи, символическая звезда, небесный доктор. Еще раз обратите, кто родился в месяц лошади, значит, вам обязательно поставят верный диагноз, назначат правильное лечение. Посмотрите, как красиво течет ци в месяце индской воды на, на змеем. Посмотрите на эту на эту вот картинку, да, видите? У нас с вами огонь, ну по кругу, да, порождение все идет. Огонь отдает всю свою энергию земли земля ее поднимает к металлу, а металл в свое время в свою очередь дает воде. Вся энергия будет у нас собирается. В воде. А вода способна э, отзываться на любые изменения в окружающем мире. Хранить глубинные секреты жизни. Особенно в мае стихия воды. Э, сама по себе, конечно, она слабеет. Наступает сезон огня. Но в этом году инская вода просто такая вот у нас красивая, прекрасная. Она поможет раскрыть вам свои таланты и углубиться в свой собственный внутренний мир. Поэтому определитесь, каким божеством является для вас инская вода, и в мае месяце, месяце делайте на это акцент в своей личной жизни, работе, взаимоотношениях. Старайтесь проявлять такие качества воды, как умение приспосабливаться к разнообразным жизненным обстоятельствам, не останавливайтесь на достигнутом стремитесь к путешествиям и переменам толерантность корректность концентрация внимания это все за что вода у нас отвечает и самое главное мудрость принятия решения у вас обязательно все получится итак друзья за что отвечает а металла здесь нет у нас за что отвечает у нас вода и за что у нас отвечает огонь вы можете посмотреть вот в этой табличке здесь господин я а здесь божества, которые отвечают за которые отвечает приходящий месяц. Ну и сейчас быстренько сделаю прогноз по каждому знаку господину дня. Помните, в самом начале, для новеньких сейчас говорю, я вам показывал кружочком, в дне самый верхний знак. Вот на него обратите внимание. Если ваш элемент личности дерево, ян или Инь то месяц принесет самовыражение и печать змея для дерева для янского и для инского это самовыражение то есть движение к цели проявление таланта созидания инское дерево просто счастливо она инское дерево получает сразу двух своих полезных божеств инскую воду это такой живительный дождик май, и теплое солнышко Нельзя пропустить, конечно, такой месяц. Планируйте на него все самые важные дела, начало которых э, намечено э, на этот год. Вы, э, вы получите прекрасный стимул, силу, обожание окружающих. Одним словом, будете на коне. Янское дерево э, тоже, янскому дереву тоже все нравится. Оно, в принципе, конечно, оно не любит воду, но в мае вода очень слабенькая. Она не может навредить могучим корням этого нашего дерева, нашего дуба. Она может оказать прекрасную поддержку. Поэтому, если вы хотите решить вопрос со своей семьей, наладить отношения с родственниками, начать обучение, это прям обязательно для янского дерева, или записаться в спортзал, то выбирайте май месяц. И, ну, кстати, любая профилактика здоровья тоже будет очень хорошо. И все решения э -э, будут приняты в вашу пользу. Профилактика здоровья, что сказала? Ну, в общем, профилактические оздоровительные процедуры, все будет прекрасно. Если ваш элемент огонь, инский или янский, то в мае приходит к вам энергия, либо друзей, либо грабителей, богатства, совместно с властью. Для мина и для дина месяц оказывается очень, оказывает очень серьезную поддержку. Если в карте нет укоренения элементу личности, то на май и июнь необходимо запланировать те дела, которые требуют от вас твердости и решительности. Что такое укоренение? То есть у вас вы огонь, но у вас нет внутри вашей карты, в, земляных, в земных ветвях, у вас нет а, красных элементов. То есть у вас нет ни лошади, а, ни змеи. И вот приходит меня, Это поддержка. Это значит, что вы можете горы свернуть. Это вы можете много денег заработать, которого раньше не могли, как будто бы вам энергетически не хватало. А здесь раз и пришла поддержка, которая дает вам возможность эти деньги получить. То есть на мае и июне необходимо запланировать те дела, которые требуют от вас твердости и решительности. Да, возможны препятствия. Огненные элементы личности не очень любят иньскую воду, особенно Дин ее не любит, мягко выражаясь. Это седьмой убийца, который Дин просто, просто выводит из себя и вообще может аннулировать. Да? Но, поэтому стоит обратиться за помощью к друзьям. Значит, возможны предложения о смене работы или изменения в карьере. Не спешите сразу отказаться, рассмотрите все за и против. Вполне вероятно, что это в дальнейшем принесет вам увеличение дохода. Более того, для а, Бина змея это прекрасная звезда вознаграждения 10 небесных стволов, так что пришло время купить лотерейный билетик и испытать свою удачу. Так что янский, янский огонь вперед! Если ваш элемент личности земля Янская или Инская, то в марте, ой, в марте, господи, в мае приходит энергии печати и богатства. Для э, Янской и Инской земли в мае самое время начинать обучение чему-то новому, прислушаться к мнению старших, более мудрых людей, навестить родителей. В этом месяце возможны траты на образование, на устройство дома, э, на ведение комфорта или дорогостоящие подарки своим близким. Это может заставить вас влезть в долги. Будьте аккуратны, просчитывайте траты и планируйте покупки. Возможно увеличение работы, которое принесет им увеличение денег. Змея – это овечий нож для людей с элементом личности инский огонь и инская земля. Так что, дорогие наши люди с инского огня и инской земли, для вас рекомендации. Старайтесь не ругаться, сдерживайтесь, не давайте гневу повлиять на вас. Да? Все это может привести к негативным последствиям. Если ваш элемент личности металл янский или инский, то для вас это месяц власти и самовыражения. Для генов и для синий увеличиваются контакты с властью. Надо следовать фокусу и быть в курсе любых изменений на работе. Предлагать, действовать, проявлять себя, но не слишком активно. В противном случае вероятность проблемы будет с административными органами. Если ваш элемент личности вода РЕН или вода Квей, то майские энергии будут представлены для вас богатства и представлять богатство и друзей, либо грабители богатства, да. Для ренов и для аквейв приходят сразу сразу и деньги и друзья. И это всегда нас с вами напрягает, потому что какая происходит некая конкуренция за материальный доход. И всегда интересно, кто в этой борьбе победит. Да, есть вероятность того, что друзья могут оказаться более проворными э, и добегут до денежного места э, несколько быстрее, но этого они э, все равно они не, перестан, не перестанут быть вашими друзьями, поэтому какой мы делаем вывод? Для Ренов и для Квеев э, вам не стоит работать в одиночестве, лучше работать в коллективе, коллектив вам поможет заработать. Друзья дадут поддержку не только в плане денег, но и окажут содействие в любом важном для вас вопросе. Не забывайте, что змея для вас благородный человек. Друзья, традиционно согревание денежной звезды, которое мы рассчитываем для вас. И даем вам бесплатно, чтобы вы могли греть денежную звезду. Греется просто маленькой таблеточкой, свечкой свечка-таблетка, свечка, Вставлю... Я делаю просто, то есть я беру, во-первых, мы берем шаблон 24 горы, вот это важный момент, да, мы э, шаблон накладываем, кто не знает, где шаблон, заходит на наш сайт, раздел расчеты, и там есть шаблон 24 горы, более того, там есть видео, каким образом этот шаблон накладывается. Дальше вы ищете у себя юго-восток 2 и 3, там под в каждом секторе еще разделены на три подсектора вот вам уже второй и третий юго-восток 2 и 3 и вы 10 мая ставите лучшее время для начала согревания денежной звезды то есть вот сейчас вы можете это сфотографировать можете записать можете потом у нас на сайте вся эта информация будет Вот вы делаете согревание денежной звезды, то есть ставить эту таблеточку в нужное время, в нужное место, пока она не догорит. Естественно, под присмотром должна быть. Естественно, годовое богатство согревание допустимо. Я думаю, да. Я думаю, да. это Знаете, как я говорю, есть разные техники из разных школ, и вот для того, чтобы все это не смешать, не смешивать и не смешивалось в нашей голове. Я все время говорю, что вообще китайская метафизика – это как многоэтажный дом. И у нас очень часто с вами бывают то, что мы делаем, это разные этажи. И мы, вот у нас в карте что-то одно. Это на 25 этаже. Согревание денежной звезды – это на пятом этаже. Там, я не знаю, какие-то летящие звезды, они будут на, на 10 этаже. И они не пересекаются друг с другом. Вот. когда мы начинаем все с и до одного этажа, у нас получается кашма. Нет, в этом плане нет. Вот в этом плане что-то пересекается, я согласна. Ну, в этом плане нет. Друзья, за два часа не повлияет. Да. В санузле греть можно, но это просто бесполезная история считается. Если у вас санузел с окном, туда есть какая-то энергия она циркулирует тогда можно но если она не циркулирует ну как обычно в квартирах да такой тупой какой-то угол да под санузел там скорее всего у вас греть то можно сработать не сработает вот неиспользуемый час то есть когда нельзя начинать в этой колонке и кому нельзя начинать да людям рожденным вот в этой колонке и также у нас еще будут на 28 мая и на 3 июня все эти данные у нас есть в статье которая на сайте. можете сейчас переписать перефотографировать сделать скриншот все что угодно я еще вдобавок ко всему перевожу на солнечное время кто-то переводит кто-то не переводит многие школы просто берут там Значит, вот сейчас обезьяны. Взяли с 3 до 5, поставили гриф. Я еще перевожу: это опять же на нашем сайте раздел, расчеты, вы находите калькулятор солнечных двух часов. Я смотрю город, ну, там, например, я живу в Москве, ставлю Москва, да, и э, смотрю: вот, например, мне нужна та же обезьяна, она у нас будет начинаться с 15:30 до 17.30. Но вы можете вообще поэкспериментировать. То есть вы можете в какой-то день попробовать перевести в солнечные двухчасовки, в какой-то без перевода в солнечные двух Посмотрите, какая сработает у вас активация. Вот. Все, друзья, на этом, на этом я все. Лена Пирогова, скажи, пожалуйста, я что-то забыла уточнить. У нас прогноз Татьяны Смирновой за мной сегодня будет или нет? Или он в статье у нас А, будет. Таня, тогда выходи, дорогие друзья. самое это главное. <свят> я не сказала вам, что я сегодня не одна. Но я всегда не одна. Значит, у нас всегда еще за мной выходит наш преподаватель по фэн фэншу, Татьяна Смирнова, которая дает вторую часть этого прогноза по летящим звездам. Мы по фэн-шуй сейчас все разбросите про свои пятерки, друзья. Так что да, ура, здорово. Да, да, да. Нет, ну просто иногда мы... Ну, это очень редко бывает, что мы не совпадаем. Вот, с Таней, но в основном мы совпадаем. Так, что-то, убрать мне мою презентацию, да? Презентацию могу убрать. Ага. всем. Нет, пока Наташа моя загружает, вот. Все, все, все. Ладно. Привет, Татьяна, с первым мая. Да, спасибо. Тоже всех с праздником. Да, поздравляю. И с Пасхой. Так что завтрашний, да. Вот. Всем ждут вот. тебя. Все, друзья, Настигла. всех с праздником да. я ухожу.